Ахмед вышел на крыльцо расчесать свое лицо. Вдруг свист слышит над лицом, так и ебнулся с крыльцом. Я военный командир. Мы придумали турнир. Кто последний сегодня ночью побежит быстрее в сортир? Вчера ездили к блудницам на турецкую границу, но болит-то почему-то моя жопа и махнута. Я вчера сказал Ахмеду, Эрдогану не поеду, не подумай, я несу, просто там летают су.